На сцене гости город Менделеев с командой «Квенхата» номер три. Давайте подбор и встретим. Ну, наконец-то хотя бы музыкальный фристайл на нас будет. Да. А -а, а -а -а. а -а -а. Вообще-то музыкальный фристайл мы должны были вместе показывать. И вы даже петь не умеете. Ах, мы не умеем. Ах, это мы не умеем. Mm -hmm. -a -a -a -a -a -a -a. И вы называете это хорошим вокалом? Нет. Вы поете хуже, чем а курицу отыгрывает. Чу. Ну, надеюсь, мы поняли, кто первый начинает показывать. <связь> О боже, как ты красиво. А это Настя увидела кусок мяса. Твои глаза такие чистые, как небо А эта Сирануш обращается к барану Я тебя никогда не забуду Но ну, а это Настя прощается с куском мяса Виновата но эта Сирануша зарезала барана. Зефир в моей голове, Болишь в моем животе. А это Настя в 2 часа ночи. Зачем, зачем, зачем? Но эта Сирануша спрашивает, почему? Теперь настало время для нашего музыкального. Эдик. Мы нашли такую песню, которую просто не описать словами. И она подходит под многие жизненные ситуации. И так вот она. Итак, представьте, когда ударился мизинцем о стул. Когда продавец AliExpress пытается полегче описать товар для привлечения внимания покупателя. Когда наступил собаки на хвост в Шанхае. муж объясняется жене ребят давайте просто закончим песней Сейчас финал, нужно работать, но в галопе только хлам. Как к Рамилю подходить, чтобы пятерки получить? До да, финала это детка, стой, и на ногах ты и крепко стой, чтобы выйти на финал. Аплодисменты Абакиан. И знаете, нам нужно, дорогие друзья. Дорогие друзья, вдохновляйтесь, пойте, танцуйте. Но ну, а с вами была команда КВН Хата номер три. Спасибо!